При наличии воды на предполагаемой плите-бассейне или в котловане рекомендуем использовать следующую систему дренажа. Наглядно видно 50 труба канализационная, обычная. Через каждые 2 метра выходят через тройники выше уровня плиты тоже 50 е трубки которые впоследствии будут закрываться заглушками с просверленными отверстиями, чтобы собирать воду между поверхностью железобетонной плиты и дном предполагаемого бассейна. Все это собирается через систему коммуникации дальше 110-ю трубу и через патрубки 110 ую 200-ю. В 200-ю трубу вставляется дренажный насос. Вот такой мы используем обычный дренажный насос. Быстроевский и через эту систему Можно будет выкачивать воду Как из-под плиты бассейна Если она там будет Так как я уже сказал Между Чашей бассейна и железобетонной плитой Ну а время проведения Уборочных работ По бассейну То есть когда вы будете воду выливать Из бассейна Сейчас временно работает еще один днажный насос Потому что вода прибывает все время это не грунтовые воды, а в данном случае здесь скала и глина, то есть поверхностные воды, которые рядом по всему участку, они не успевают уходить, им некуда уходить, поэтому используем такую систему. В данном случае армировка у нас идет одинарная ячейка 25 сантиметров, 10 арматура. Бассейн предполагается 10 на три с половиной и дополнительные два еще будут места где будет лежак и будет холодная купель рядом вы видите это будет установлен прияма где будет монтироваться все оборудование по приямку здесь также вот будет плита и будет соединяться через щебень Два этих дна, чтобы при наличии здесь воды, вся вода уходила под бассейн, где предусмотрена дренажная система.